Большое спасибо за это очень приятное представление. Для меня большая честь быть здесь. Сегодня я постараюсь представить несколько результатов нашего исследования, которые мы выполнили, провели с участием нескольких университетов. В проектах двустороннего сотрудничества один мы начали с Казанью в том году, в этом году, в апреле, а два других проекта, которые я буду представлять, один с университетом Нью-Йорка, а другой с Тайванью, который мы проводили в прошлом году. Мы сможем обсудить э, тему интернационализации высшего образования, э, учебного плана содержания учеб высшего образования. Вначале я бы хотел сказать несколько моментов, связанных с баллонским процессом, э, как, э, и, чтобы подчеркнуть важность профессиональных компетенций наших выпускников. Uh, и с учетом тех требований, которыми они сталкиваются и которыми они должны соответствовать в глобальном контексте. Мы хотим предложить несколько методик обучения, которые предполагают использование компьютерной технологии и коллаборативного сотрудничества и обучения, целью которых является принести аутентичный опыт аутентичной работы в их класс. В качестве кейса я представлю опыт, как я уже сказал, от трех университетов. Университет города Нью-Йорка, университет Тайвана, который и еще один проект, который мы реализуем вместе с Казанским университетом. В рамках Кабаланского процесса основное внимание было уделено международному опыту, с тем, чтобы студенты Uh, разработали Based программу обучения, который был бы соотносим с uh, результатами, которые in укладываются, and интегрируются в in международный контекст. Мобильность профессор преподавательского uh, uh, состава и студентов обеспечивалась. И определение компетенций. Результаты обучения обсуждались и вырабатывались вместе с, с работодателями. В последнее время основное внимание в рамках этих компетенций а, уделялся профессиональным компетенциям. И в рамках этих профессиональных компетенций подчеркивалось а, компетенций межкультурных коммуникаций, мультикультурн, в мультикультурном контексте, в сетей стратегии сотрудничества, которые нам необходимо принимать в внимание, Uh, не только в контекстах uh, какого-то отдельного государства, а на международном пространстве. Наши студенты должны отвечать требованиям, чтобы быть способными создавать и строить свою карьеру и добиваться everybody. успеха на международной арене. В поиске новых подходов, которые позволили бы позволили бы им создать. И также отмечаю, что мобильность... Возможно только для 3,2% всех студентов Европы через программы Erasmus. Мы также должны рассмотреть другие программы, которые позволят принести этот опыт обучения. Мы должны предоставить студентам возможность действовать Therefore, и выступать, работать успешно на, на международном рынке. И поэтому мы обсуждаем интернационализацию в рамках национальной паразимы также и на международной арене. И, в общем-то, это центр нашего внимания, интернационализация. Нам нужно подумать о методах, о содержании, о подходах, то той среде, в которой происходит обучение, которое позволяет им развивать In, in эти компетенции context. и развиваться, чтобы они были успешными в международном контексте majority still connects internationalization with something what is happening abroad or what is happening in collaboration with It's some partners abroad. And here we have exchange с а, местами, рабочими местами, стратегическим партнерством, а, а, с программами двойных дипломов, это интернациональный маркетинг. И, мы включаемся в разработку проектов для студентов, для обучения с поддержкой IT-технологий. Интернационализация дома внутри страны все еще не ясное и многое предстоит сделать. Обучающие программы развиваются в Словении таким образом для того, чтобы усилить администрацию, улучшить их знания и подвести их к тому, чтобы они думали инновационно и осуществить на практике данные требования. В Словении... Существует масса документов, которые регулируют э, решение этих проблемы на и резал, результаты не такие, какими бы хотелось студенты уезжают за границу по, по обмену опытом по, по обменным программам но тем не менее они не приобретают всех навыков и компетенций которые им необходимы и а, мы работаем в, в Европе в рамках этого проекта и мы сосредоточены на компетенциями, которые позволят работать на международном рынке но методы и а, подходы к обучению не происходят должным образом. И я бы хотела представить нашу, наши примеры, которые, наши усилия, которые мы предпринимали в представлении компьютерно обеспеченного обучения. Я хочу поделиться опытом и сотрудничеством на международном уровне в рамках межкультурной коммуникации. И обучающая среда, мы... мы Сосредоточены на специализированных предметах, а также на цифровых компетенциях, на сетевых компетенциях, как одной, как одной из важных компетенций, которые определяются современными стандартами. И мы полагаем, что такое, такое, такая обучающая среда позволит нам приблизиться к многокультурному опыту или межкультурному опыту, два метода и две э, среды, к которым были применены эти практики, одна это цифровая среда и другая это социальная среда и соцсети, две цифровые практики, э, это аутентичные практики нашего молодого поколения, наших студентов. Цифровое повествование, цифровое исследование – это то, что обеспечивает возможность для авторов выйти на обсуждение, на создание зданий, а это также… Они также очень образованные в своей, в своей области. Это позволяет делиться на, наработанным опытом и знаниями в совместном, совместной работе. Цифровые технологии могут стать тем что объединит различные виды выражения знаний наши студенты использовали когда мы только начинали ппт презентации веб-дизайн мультимедийные технологии сегодняшние технологии более основаны на технологиях и, и цифровые технологии основаны на повествовании с помощью видеоряда. И второе, это вторая технология, это обучающая среда, которую мы принимаем применяем к соцсетям. Это социальные сети, как мы полагаем, они могут подвинуть студентов и способствовать тому, чтобы студенты учались на более автономном уровне, когда они могут делиться и а, обращать свое свободное время в, в учебный опыт. в Социальные сети а, более узнаваемые в развитии карьеры процессе становления карьеры – это нетворкинг для, для поиска работы, для раз, развития своих профилей профессиональных, в профессиональной карьере. И эта среда объединяет студентов из различных национальных контекстов, и это предоставляет возможность работать в сетях для них вместе. Это в Словении интернационализация учебных программ и учебных планов была основана на проекте на государственном уровне. И этот подход был признан, призван разработать определенные общие методологии, которые будут максимально приближены к тому, что необходимо для учителей. Сначала мы разработали несколько примеров и далее мы стимулировали эти примеры на, через различные каналы, которые донесли эти примеры до учителей в надежде, что это будет мотивировать их работу или, возможно, они будут разрабатывать свои новые идеи, представлять новые идеи. Мы более сосредоточены в, на межкультурном коммуни, межкультурной коммуникации, но это происходило при поддержке раз, раз, разнообразных дисциплинарных компетенций и общих компетенций. И это, Важно упомянуть о том, что нужно. Мы начали думать об этом уже во время учебных э, лет, во время планирования карь карьеры. И, и все эти данные важны для развития карьерной компетенции, профессиональной компетенции. Когда мы проводили опрос среди профессоров и университетских сотрудников, они думали что необходимо, что вы интегрируете в, в свой преподавательский контент, контент опыт того, как, как работают за границей. Но этого недостаточно. И мы должны а, предоставлять развитие компетенций, которым, которые можно проверить только на практике. И мы бы хотели а, пере, перенести... А, знания об интернациональном контексте, междисциплинарной, на профессию, на компетенции, для того, чтобы работать внутри международного контекста. So с теми задачами, как они, как они могут активно работать в различных международных, на международном рынке. А все более и более они сталкиваются с, с цифровой работой дистрибутивной работой, они участвуют в международных группах, либо на своем рабочем месте, либо выезжая за границу. и Первое – это цифровая компетенция, которая является частью установления межкультурной коммуникации, компетенции, которые применяются, используют различные цифровые технологии. И здесь сосредоточенность от студентов требует возможности работы в межнациональных командах, и от студентов ждут опыта и мобильности, как это можно осуществить, когда меньше чем 40% студентов в Европе способны выехать за границу для работы. И что ожидают студенты? Они ожидают и надеются на то, что их возможности в карьерном росте и в карьерном менеджменте, и они надеются больше выучить о, о различных группах в различных контекстах. Таким образом, нам необходимо обратиться к различным уровням учебных программ и учебных планов, формальные и неформальные. Учителям необходимо... Uh, понимать и чувствовать, что uh, осуществление международного опыта, развитие способностей студентов – это не только... Передача знаний, презентация каких-то тем и стандартов по всей Европе или Азии, но это то, что обеспечивает их аутентичность, да, дает им обучающую среду, где они имеют возможность участвовать в, в, в, в развитии в разных uh, социальных сферах, uh, для того, чтобы впоследствии иметь возможность работать на международном рынке. So was, и здесь следующий пример, когда мы разработали междисциплинарный подход, чтобы стимулировать наших студентов обучаться именно в такой среде. Из Любляны мы привлекли факультет образования будущих учителей, факультет электронной инженерии и медиа-инженерии. We Из Нью-Йорка у нас была группа, группа студентов, которые изучают литературу, и нашей задачей было выяснить, что общего между тремя программами, как мы разрабатываем междисциплинарную обучающую среду, чтобы... Uh, студенты извлекли пользу из-за этого обучения, и мы упомянули три темы – цифровые компетенции, нетворкинг, коммуникация, в межкультурном um, контексте. И это были основные компетенции, к которым мы обращались. Но специфические компетенции для каждой группы были разными. Для инженеров было необходимо понять опыт пользователей, которые... Пользуются различными цифровыми инструментами чтобы понять, как организовать обучение работы с этими инструментами, и если мы посмотрим на группу американских студентов, они разрабатывали по литературе, они разрабатывали а, а, курс по письму и как опять-таки применять цифровые технологии в обучении письму. Самое сложное занятие Задание было объединить And три all, группы teachers, и между тремя we преподавателями, yes, которые были из we разных дисципли дисциплинарных областей, и together. разработать для того, чтобы они смогли разработать опыт работы вместе. И мы uh, пришли к соглашению. Наша совместная работа будет проводиться и оцениваться with внутри so наших курсов. Это не только то, чем мы занимались в свободное время. Это был обязательный курс. И далее мы разработали синхронную и несинхронную работу. И задания, которые они выполняли, мы обсуждали, и мы об Принимали Because во внимание технологический аспект. Преподаватели были ответственны за представление, за организацию совместной работы. Студенты из Нью-Йорка были более сосредоточены на обучении письму. Мы организовали... Здесь как раз группа студентов из Нью-Йорка. Мы организовали эту групповую работу и большое внимание было уделено теме, которая была интересна для наших студентов. И первая тема, которую мы выбрали, было мое соседство. И студенты разрабатывали цифровые истории про своих соседей. Студенты из Нью-Йорка представили различные районы Нью-Йорка. Студенты из Словении, которые является маленькой страной, и so наши студенты приезжают со всех уголков нашей страны, и они также представили нашу страну. Это было первое задание, это было нетрудно для студентов, им это нравилось, и студенты, инженеры были экспертами в области технологии, им было проще представить свою историю. И второе задание, которое мы разработали, Работали. А касалось новых технологий, как новая среда изменила процесс общения между сверстниками. И вторая задача была сложнее для них. Это касалось того, как внедрение смартфонов меняет образ общения между сверстниками. И они также придумали различные истории, например, о... Межгендерное общение, общение между партнерами. Некоторые представили историческое развитие коммуникационных инструментов. А далее это, это был междисциплинарный опыт. Следующий опыт касался, был сосредоточен на межкультурном влиянии и у нас была группа из тайваня и словении и мы здесь рассматривали совершенно другие темы для обсуждения как общаться между евро... как общаются европейцы и и, и мы предполагали, что у нас будут некоторые сложности не будут в разработке заданий, которые Итак, будут не слишком знакомы типы, для них. И здесь у нас было две темы. Одна из них была устойчивое развитие в туризме, и студенты из Тайваня и Словении придумывали свои истории, мы потом их сравнивали, как понятие об устойчивом развитии разнятся в Тайване и Словении, и другая темой было. это это была and первая тема, это устойчивое развитие туризма. И вторая тема была еда в межкультурном пространстве. И они также представляли, выступали с презентациями о развитии национальной кухни. Они разрабатывали мультицифровые истории, и example, они также подходили к этому по-разному. Uh, они принимали во внимание окружающую среду, culture, be, традиции в одежде, и so как традиции отличаются вплоть до наших дней. Some, uh, и эти презентации uh, дают нам понятие об интернационализации uh, учебных планов, и мы пытались мотивировать студентов, чтобы они работали и думали творчески, как связать межкультурный опыт и как привязать его к работе в наших классах и с нашими студентами. Большое спасибо.